сломал этот глок 18c вот просто посмотрите что стало с его статами 25 урона и 0 точности от бедра 0 карл вам интересно глянуть что это такое кстати недавно выпал также скинец на этот пистолет это уже с абсолютной власти между прочим первый скин за все время но ну, а пока что я играю именно с элитной версией глока чтобы показать вам на что же способен этот пистолет если его не ломать ну а чуть позже поиграю со сломанным и это будет жестко уж поверьте а уже ближе к концу во время тестов вы Увидите нечто такое, чего просто никогда раньше не видели. Итак, на что хотелось бы обратить внимание для начала, стрелять нужно в основном в голову, потому что если хоть одна маленькая пулька уроном 50 залетит в голову, это нанесет просто фатальный урон, но не убьет это процентов потому что в голову он не ваншоте. Вот, кстати, я сейчас запустился со сломанным пистолетом. Сейчас попробую кого-то убить. И, судя по всему, это вполне реально. И да, здесь работает то же самое правило, то есть, если мы попадаем в голову, человек умирает. Прицели я не стреляю, потому что, ну, не знаю, толку больше от этого не станет. Так, спину теперь почешем. О, получилось. Вот такой хедшот, то есть, если в голову не попадешь, то все. К моему удивлению, мне даже серию некуда удалось сделать. Так, вот уже четвертый. И пятый. Но знаете, чаще всего. Я это, конечно, до этого не показывал. Получалась вот такая вот ерунда. Зажимаешь по человека, а урона ноль. так я уже на испытательном полигоне начинаю стрелять в руку защищенного игрока. Знаете, что-то около 56 выстрелов получилось Так, а теперь в голову Если в упор, то с трех выстрелов Пробуем Средничка, тоже с трех И стандартного С двух патронов Но это еще не самое интересное, сейчас отойдем подальше Пять попаданий в голову защищенному И вот оно, то ради чего мы здесь сегодня Собрались, так скажем Урон даже не показывается, крестиков совершенно нет. Ты мне вообще ничего не снимаешь. Нет, ты мне вообще ничего не снял. Даже ни брони, ни миллиметра, вообще ничего. Капец, то есть урон защиты поглощается полностью и хп не снимается вообще. Да, но это еще не самое интересное, уж поверьте. Сейчас я сломаю этот блок до конца, то есть до нуля. И вы видите, какой баг произошел. Я просто охренел, когда понял, что я просто могу решиться этого пистолета. Вот я отыграл мясорубку, и сейчас уже должно произойти нечто такое, к чему я уже привык, то есть предмет будет сломан, он исчезнет из ячейки, и слева от него появится крестик, чтобы его удалить. Но этого не произошло, как ни странно. Да, надпись «Предмет сломан» появилась. Захожу на склад и вижу, что Глок у меня теперь на бесконечное время. То есть появился значок бесконечности, как на стандартном ножике. Еще статы несколько изменились, как будто это другой пистолет. Что это произошло? Это реально не монтаж, это случилось! Кстати, по статам это похоже на стандартный пистолет, возможно, это просто как-то забагалось. И теперь нажимаю на иконку с пистолетом Глок, вылезает стандартный. Решил выйти из комнаты и зайти на склад по новой посмотреть, может быть, что-то изменится. Так, перехожу к пистолетам. И вижу свой сломанный глок. Да, 0%. Все, пистолет починил и вздохнул уже с облегчением. Капец, я тогда испугался. Кстати, стрим запущен на 300 тысяч подписчиков, поэтому если ждете, подписывайтесь.